Итак, всем привет, с вами я, Адрель, и, и я с вами уже сколько год, сколько годов прошло, не знаю, 3-4 года прошло, да, как я эту акцию до сих пор снимаю. И не буду останавливаться, почему, знаете, потому что она приносит много мне аудитории, подписчиков, просмотров. Так что я не буду останавливаться. Вы тоже не говорите ничего плохого, а мы приступаем. Привет, друзья. Если вы хотите застраховать себя или любого близкого друга или родственника, или там маму, папу, или там от жизни, вам поможет страховая компания Джубли. Это страховая компания от жизни помогает. От жизни помогает. Если вы где-то не знаю, вы где-то попали в ТТП или что-то с вами случилось. Или с машиной что-то случилось, то вы можете по этому номеру. Или будет ссылка в описании на WhatsApp на этот номер. По этому номеру на WhatsApp напишите нам, и мы с вами заключим договор о страховании жизни. И чтобы вы страховали себя и близких. Давайте. И вот. Вот. Одна вот такая целая пуделка, и одна вот такая. Знаете почему? Вы, наверное, угадали. Угадали. Если не угадали, то... Проверитесь, пожалуйста. Вот эту мы не удержались и выпили, а вот это для съемки я все-таки сдержался и оставил, а эту выпили. Я тоже не сдержался, так что простите нас. Дело не в этом. Дело в том, что у нас сейчас проходит акция уже от Coca-Cola. От Летскоу, я не знаю, как то акция. Ну, дело не в этом. Дело в том, что у них уже сколько много лет, короче, акция проходит. И у них тоже честная, как у какие как и многих. Так что тут никаких обмана, Не пишите в комментариях, что это обман и так далее. Смотрите, видно вам тут если не видно вам я скажу тут можно выиграть 100 телевизоров samsung и 100 телефонов тоже samsung ну galaxy не galaxy s22 а galaxy s21 почему я тоже не знаю почему вот а самый главный приз угадайте что это а я же показал вам, это миллион сумм, миллион сумм. Уже не машина, не квартира, а миллион сумм. Вы только подумайте, на эти миллион сумм можно даже место S21, S22 купить. Даже несколько их можно купить. Так что копите лучше на миллион, и все у вас будет хорошо. Ну вот. Мы давайте открываем эту, как вы поняли, я уже открыл с командой вместе. Открыл, там D выпало. D, а у нас под буквой D скрывается... Привет. Эй, стоп, стоп, не перематывай. Стоп, убери руку, убери, убери руку. Все убрал? Тогда смотри. Вот в эту понедельник то есть 30 марта кто зарегистрируется на мой сайт я автоматически в течение 10 минут всем отправлю 100 рублей автоматически типа бонуса и если вы пополните более 300 рублей на свой баланс вы получите еще 300 рублей так что давайте регистрируйтесь на мой сайт пополняйте свои балансы и давайте я вас жду, дам, а вы не приходите. Нельзя же так меня обижать. Давайте. Телевизор. Так что я могу телевизор тоже выиграть, но не особо хочется, когда тут стоит миллион сон. Вы подумайте только, миллион сон. Ох, жестко, жестко. Давайте. Теперь эту посмотрю. Эту я не открывал и не пил. Видите ли? Даже холодная. Магазина. Ладно. Все. Видите? Газ идет. Значит, это я не открывал. Газ идет. Я не вру. Ауф. Ауф. Ладно. Ахаха. Сейчас минуточку, я проверю, что тут. Вам видно? Вам, вам все равно не видно. Наверное, наверное, это я не подкладываю, не в Photoshop. Это, если честно. Но я знаю то, что. То, что я же смотрел свои, свои эти видео про акции. Я вот так как-то подношу эту. Некоторые не видно. Может, это тоже не видно, но я вам скажу, это буква М. А под М скрывается наш главный приз. Это меня радует. М это классно. Я буду собирать дальше и дальше а вы собираете у меня я только две эти бутылки купил для для видео купил не думайте что у меня 500 подписчиков все какого я заключил договор Все, мой партнер сотрудник нет это не так я пошел в магазин как нормальный человек достал деньги Купил нормальный, через кассу провел этаж. Нормально, все нормально. Так что не думайте, что это какая-то реклама и так далее. Я, знаете, если реклама, то я всегда, ну, не знаю. Я, если реклама, то отдельное видео не буду записывать о рекламе, не записываю. А если видео, в нем я вставляю видео, я вставляю только рекламу. А так отдельной рекламы я не снимал, кажется. Или снимал, не знаю. Не знаю даже. Так что это не реклама, можете мне довериться. А я с вами прощаюсь. С вами был я, Адилет. И всем удачи, и всем пока. Кстати, вы тоже находите бутылки. Не только, я, не только я должен этот миллион выиграть. Хотя, хотя, хотя. Хотя я этот видео, может быть, и не выложу. чтобы у меня были эти миллионы. Не выложи. Давайте.